Элементы. В данном случае мы видим элемент дерева зелененький. У вас может быть он какой-то другой. И кем вам лучше быть? Здесь все очень просто. Многие начинают лезть в дебри. Я даже на одном из вебинаров прям давала список профессий. Но на самом деле профессий миллион. Более того, если у нас одна в России профессия, то, допустим, вообще день за границей не может не быть, или она будет по-другому называться, или вы там переехали, но уже этой профессией не можете заниматься. Да, ну на альянскую вы не смотрите, а вот по обезьянке, да. Ну вот, Светлана, вы, значит, должны уметь правильно общаться с людьми. Это очень хорошая черта, прям вообще просто супер. За счет этого можно выезжать даже в самые какие-то тяжелые случаи. Вот. Если касается часа, то мы конкретно смотрим просто на элементы, же пока не обращаем внимания, там я скинский. То есть нам нужно понять вглубь влезть этого элемента. Если вы звенюшка, то это вода. Если если у вас Светлана, если я вас не правильно понял, дерево в точку, ну вот, да, то есть плоды это вообще такая штука. О, Дарья, если вы в пустоте, вот про пустоту, это надо будет отдельно делать, на самом деле это очень очень интересная штуковина, смотря где у вас пустота, от этого очень много чего зависит. А, это иногда заявка на учебу в метафизике, <смех> причем на полном серьезе а, Вот у меня карьера в пустоте – это прямое указание на занятия метафизикой. Вот. А, скажем так, у вас этот элемент выключен. В какой-то момент он может включаться, когда он повторно приходит, но в принципе он у вас выключен, не рабочий но Некоторые пугаются, такие, все, но есть плюсы, есть и минусы. Вот у меня он тоже выключен, но зато я могу метафизикой заниматься. Итак, допустим, у нас огонь. У меня есть знакомый, у которого очень много огня в карте, он работает пожарником. Ну, то есть он, он вообще, он напрямую просто вот интуитивно как-то себя нашел, и пошел, ну там сплошные огненные знаки, там Янский, Огонь, Минский, там внизу Огонь, наверху, везде Огонь. очень горячая карта, вот он себя так реализовал. А, в данном случае я ему даже ничего не подсказывала, то есть он как-то вот с рождения хотел, у него настолько вот яркая карта, что он, он прям с рождения знал, кем будет. Вот. И Огонь, это люди подвижные, им все интересно, все любопытно. Собственно, я огонь, меня хочу создать. Туда пробежался, я побежал, мне все интересно. Это люди, которые не расширяют сознание других людей, либо свое. Дальше, земля. Но ну, это, это, касается и элемента. А смотрите, Алён, мы выбираем даже не то, что профессию, конечный результат к чему вам желательно начинать идти уже сейчас. И эта техника, ну, на мой взгляд, намного более эффективна, чем по, даже по Дворцу богатства. Просто я показала, ну, чтобы вы могли и так, и так использовать, чтобы вы могли синтезировать, собрать, внести то и то. Вот. Поэтому лично мое мнение, что да, профессию лучше выбрать участвовать. И я вот сейчас даже на своем примере объясню, Здесь можно даже тройную фишку сделать. То есть смотрите, первое, вы выбираете по дворцу богатства, да, кто вы, характеристика, ваши черты, ваша психология вы выбрали. Дальше вы выбираете по часу. Сейчас у меня загрузится. По часу. И вы еще можете выбрать по личному элементу. Личный элемент у нас находится в дне. Вы можете их соединить. Я вам сейчас даже покажу, как я это лично сделала, чтобы вам было понятно, там, как аккомпионовать. То есть, смотрите, мы не говорим конкретно там тебе идти работать шахтером. Блин, у человека может ну, не нравиться работать шахтером, поэтому лучше объяснять, какие способности есть у человека, чтобы он уже сам выбирал профессию, потому что если вы за него выбрали конкретную профессию, вы несете ответственность за его выбор. будь бы как его, но тоже не его, потому что вы его заставили туда пойти. Вот, поэтому мы и объясняем. И вот, сейчас быстро пробегусь и расскажу о себе, как я вот выбрала, можно сказать. А Отличность, да, логическое вот расширения сознания, земля. Тоже вот легко понять, потому что земля это стабильная. Вы вот на нее стали, вы на ней стоите, вы не падаете. Вот вы на воду стоять не можете, вы просто вниз пойдете, да? Земля это приземленные а Металл с деревом, скажите, Елена, нет, металл с деревом, несмотря в каких случаях. Иногда металл рубит дерево, и это уже нехорошо. Нужно смотреть. Земля, это при земле практичные люди, которые любят стабильность, которые любят что-то сохранять и заботиться о ком-то. То есть тоже, если даже у вас профессия в как не подходит, под, под, да, вот у вас там земля, вы чем-то другим занимаетесь, тогда попытайтесь на работе о то заботиться, допустим, там, чтобы вам, у вас меньше стрессов будет тогда за счет этого. Если вы семья, вам, допустим, сложно работать в какой-то органной профессии, да, потому что вы стабильны, а огонь, он бы такой вот здесь. Поэтому старайтесь тогда то хотя бы, как-то вносить свой или иметь приличный вам, который у вас в карте. Металл достаточно такие жесткие люди, как сказал, так отрезал. А, любят порядок, любят структурированность, так в части ян. Ну вот, значит, вам нужно чем-то таким а, заниматься, то, что приносит стабильность. И а, еще у некоторых людей это может означать а, возможность инвестирования, например. Но ну, это лучше, конечно, уже индивидуально смотреть. А, вот. а, вообще, в часе, когда пустота, это касается, двух может еще касаться. Когда человек не может найти себя либо когда у человек, могут быть либо проблемы в день рождения, либо он просто не хочет детей. То есть такое еще может быть. А либо может означать, что вы в принципе можете заниматься чем хотите, потому что оно у вас пустое, и вы туда можете принести любой другой элемент. То есть пустота это очень сложно, и... В преподавателей метафизики они зачастую вообще пустоту э, относят отдельные прям занятия. То есть, они обучают бадзин, но ее выносят в отдельные занятия, потому что она очень сложная. там нужно рассматривать, там может быть очень много разных вариантов. И может быть еще вот тоже пример, что ваше дело. Вот многие боятся, они, все, дело в пустоте, значит, ничего не получится. Здесь может быть другая хитрость. У меня, кстати, мой почевид часто встречается. Вы можете заниматься чем-то тем, что нельзя потрогать. Вот онлайн работа, вы онлайн не можете, вы не, ну, кроме компьютера, вы ничего не трогаете. А метафизика, я тоже я ничего не трогаю. Почему я занялась метафизикой? Потому что это пустота, это то, что что-то тайное, что люди не видят, что люди не осознают. Вот, поэтому еще и так можно трактовать. Так что ну, пустота в чем-то плохо, но если правильно к ней подойти, это очень даже хорошо получается. Вот, вода, вода, да. да, да. А... Да, да, ну вот, <с2> интуитивно почувствовали. Вода – это информация, то есть конкретно прям работает, можно с большими объемами информации обрабатывать. Это высокая адаптивность. это какие-то вот потоки, это тоже изменения. Дерево. Карьеристы. Легко запомнить, дерево растет. Мы иногда даже видим, как сквозь асфальт пробивается, да, то есть им нужно расти вверх. Если вы устроились куда на работу, и у вас нет возможности карьерного роста, это нехорошо, это не ваше место. Они очень амбициозны, им нужно развитие, и им нужно всегда носить что-то новое. Поэтому если вы идете куда-то работать, вам нужно идти в такой где нужно постоянно проявлять инициативу, какое-то новаторское что-то вносить. Тогда у себя реализуется. А я вот расскажу простой пример. У меня личность, моя огонь, как еще можно компоновать, да? а в деле у меня стоит вода. Я что делаю? Я расширяю сознание через...